Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Для составления сметной документации комплекс анолис оснащен внушительным набором различных инструментов. Я приглашаю вас в мастерскую смещика, где мы поговорим о таком инструменте, как пересчет. У любого, даже привычного нам инструмента есть секреты его применения. Мы уже знаем, что при базисно-индексном методе с применением индексов каждой единичной расценки следует применять пересчет типа индексации по обоснованию. Мы рекомендуем для этой цели воспользоваться шаблоном, а такой шаблон лучше всего создать самому. Вот рабочая локальная смета. Она настроена на работу с территориальной нормативной базой, например, Ленинградской области. В локальную смету уже введена расценка, которая рассчитана в базисном уровне цен. А теперь... Во вкладке «Пересчет» создам пересчет типа «Индексация по обоснованию». Обратите внимание, здесь уже есть предварительные настройки. Индексы будут применяться раздельно к элементам прямых затрат, оплате труда, эксплуатации, материальным затратам. Установлен флажок «Только основные итоги». Это для расчета сметы в двух уровнях цен. Остается только подключить справочник индексов. Кнопка выбора. Вот нужный нам справочник. К расценке автоматически подключились индексы в соответствии с ее обоснованием. А теперь этот правильно настроенный пересчет сохраним как шаблон. Вот кнопка сохранить как. Заполняем регистрационные данные. Применить. Введем следующую строку, вкладка пересчет. Теперь можно не создавать новый пересчет, а обратиться в библиотеку шаблонов. Вот нужный нам пересчет. Готово. В результате к строке подключен пересчет с индексами конкретной расценки. Мы уже говорили, что в каждой строчке создавать такой пересчет вручную – процедура утомительная, поэтому лучше всего сделать предварительную настройку сметы. В разделе пересчеты для строк работ надо подключить пересчет, но мы его выбираем из шаблонов. Вот сделанный нами пересчет и он подключился к локальной смете. Готово. Этот же шаблон можно применить и при назначении индексов на группу строк. Кратко подведу итог. Для расчета смет базисно-индексным методом с построчной индексацией Удобно пользоваться шаблоном пересчета типа индексация по обоснованию. Если такого шаблона нет, вы можете любой пересчет сохранить как шаблон и многократно его использовать как в настройках сметы, так и в групповых операциях. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.